всем привет на связи мистер офицерки и сегодня у нас командный рейд в башню под названием генеральские способности ну а кто как не генеральскими способностями обладает как Соня blade давайте усмирим ее пыл и жар и в общем усмирим Find. Suck. <laughs> you suck. You Fight. Ну что ж, вот такой вот быстренький бой у нас произошел Каким-то образом Соня попала под фейерверк и ее разорвала ну а мы ее спауном добили. А если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик и оставляйте комментарии. С вами был Фицерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока!